Здравствуйте, уважаемые родители, преподаватели! Мы приветствуем наших учеников и присутствующих в зале выпускников школы. Мы, уважа... Мы приветствуем уважаемых гостей! Сегодня у нас замечательный праздник. Праздник торжества знаний и созидания. торжество творчества и вдохновения. Торжества взаимодействия и любви к нам. Сегодня детстве школа искусств имени Михаила Ивановича Лирки отмечает 55-летний юбилей. И мы сердечно поздравляем всех присутствующих с этим радостным событием. Сапара Хараб исполняя ансамбль фетистов «Ренессанс». Екатерина Киселева, Виктория Гербер Анастасия Рябина. Концерт вместе Юлия Душкова. Преподаватель Елена Павлова. Так много школа в памяти хранит. Здесь поиск есть и утверждение. Свет доброты и творческого горит. Что такое школа искусств? Это мир живого общения с музыкой. Миром ярких эмоций. Вспомним, с каким трепетом ребенок входит в дом, наполненный волшебными звуками, неповторимым звучанием музыкальных инструментов. Начинаются первые уроки, первые моменты радости от увиденного и услышанного. Польская народная песня «Мишка с куклой» исполняет ансамбль скрипачей. Первый глаз. Ольга Зайцева, Евгения в Концерт вместе Марина Шумихина и подаватель Лусьена Лаврицина. брать на инструменте. Но какой это долгий путь? От обычной игры и увлеченности до чувственной свободы, до математической точности. В исполнении Марии Кондратьевой из 3 класса прозвучит пьеса Весельчак, композитор в концерт месяца Эльвира Дроздова. Преподаватель Лариса Щенина. и организациям, прилежание и совершенствования. Наступает момент у детей, когда они начинают понимать, как важны репетиции, многократные повторения, закрепление музыкального материала, как старательно нужно следить за постановкой, понимать развитие фразы, вести динамику и просто знать музыкальный язык. Витховер, турецкий маш. Исполняет ансамбль "Барабанная линия", четвертый класс. Духовики пятый класс. Руководитель Елена Павлова. should we разные специализации. Это классы и необычные учебные предметы. На сцене ансамбль флейтистов «Настроение». Анна Натлова, Мария Камина, Михаил Чувашов. Ричард Фот, Тутти Флутти. концеп Полина Гловацких, преподаватель Алла Баширова. и подчинение темпом движения. На сцене Антон Коневских. Рэйчел. Синкопированный шок. Преподаватель Михаил Манцветов. Thank you. Искусству. Это законы философии, законы мироздания, загадочный язык изложения музыкальной ткани и неотъемлемая связь времен. На сцене Виктория Рыбникова, Балакирев, Экспром, концертмейстер Марина Шумихина, преподаватель Люсиена Нагадзина. которая после окончания колледжа поступила в Нижегородскую государственную консерваторию. Теперь она является солисткой Симфонического оркестра Нижегородской филармонии. Елстуков Максим, который начинал заниматься у Ричарда Яновича в вашей школе и потом перевелся в нашу специальную музыкальную школу при Республиканском музыкальном колледже. После окончания колледжа Максим поступил в Казанскую государственную консерваторию, вернулся в родной город Ижевский и теперь работает солистом театра, оперы и балета Удмуртской республики и преподает в вашей школе. В феврале будущего года состоится традиционный конкурс исполнителей на духовых инструментах «Чарующие звуки». Я думаю, что мы с вами очень хорошо поработаем на этом конкурсе. Еще раз вас всех с праздником! С уважением, Рашид Салихович Хисматулин. Что такое школа искусств? Это место, где учат видеть красивое в обычном, смотреть на мир по-новому и увлеченно. На сцене камерный ансамбль «Нюанс». Йохим Яхоу, Кофи Блэр, концент-мейстер Майя Шумихина, руководитель а Ультиена Наговицына. Звучит музыка Людмила Акадеева. Уважаемый еще дядя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 Торжество доброты и музыки. Юбилей — это море цветов, Это встречи, улыбки, признания, Великой полноводной любовь, Поздравления и пожелания. Мы сегодня — большая семья, Юбилей нашей школы встречаем. Так давайте все скажем, друзья, Школа, мы тебя поздравляем! А родную школу пришли поздравить выпускники 2015 года. Любовь Назырова, Анна Иванова-Кудряшова, Карлос Гарзов, потерявший голову. Концертмейстер Полина Лаварский. Смелость новых, блестящих идей. Юбилей — это только начало самых важных и главных побед. Впереди еще будет немало ярких, радостных, солнечных лет. Спасибо вам, дорогие гости, что вы пришли на наш праздничный концерт. За все ваши теплые поздравления. Мы еще раз всех поздравляем с юбилеем нашей детской школы искусств номер три имени Михаила Ивановича Глинки. в жизни ярких дней. Мы не прощаемся. Мы говорим всем. До новых встреч. Да, да, день, да и добавить, э -э всех Всех участников.